Добрый-добрый вечер всем. Сейчас я инстаграм подключу тоже. Прямой эфир. Включи себе на инстаграм хотя бы красивое лицо. что, у нас сегодня просто болтовня. Я поотвечаю на вопросы и, может быть, присоединится мой муж, что-нибудь расскажет интересное. Добрый всем вечер, кто на YouTube меня смотрит. А как вы умудряетесь смотреть меня на YouTube? У вас там что, оповещение приходит? Я понимаю, в Инстаграме у меня там подписчики приходят, потому что, не знаю, вечер, и все сидят в Инстаграме. Кстати, интересно, какое количество людей... Привет всем, добрый вечер. Какое количество людей находится в YouTube и в Инстаграм? Больше где, меньше где? Потому что последнее время я, конечно... В основном в этом нахожусь. В Ютубе. Инстаграм я посещаю только по своим рабочим нуждам, а всякую информацию черпаю в Ютубе. Добрый-добрый всем день. В своем Инстаграме сегодня буду прекрасно сиять молнией. Привет-привет всем. Я, знаете, вчера да, к нам приходили гости, засиделись. И сейчас я приехала из гостей. Уехала из гостей специально, чтобы наобещала, раз надо эфир провести, правильно? Блин, почему-то, кто подписан, везде приходит. Привет и всем в Израиль. Ну что, знаете, что я вам расскажу? Нашу бабушку облапошили э, эти шулеры по телефону, выманили у нее смс-коды, сняли все деньги с ее счета. Представляете, у нас в Краснодаре сейчас объявляют вовсю о том, что. Э, Шулеры орудуют, орудуют, не давайте никому там пин-код свой и так далее. А она каким-то образом доверчивая душа думала, что ей они там помочь хотят и рассказала все свои пин-коды. Так, у клиентки под вывернутое веко после блефаропластики хочет стрелку по верхнему каялу. Можно ли работать по каялу? Но на самом деле по каялу работать а, с точки зрения медицины нельзя, потому что вот эта вот часть а, и, и снизу, и, и сверху вот эта вот, которая как слизистая, ну каял мы его называем, это зона, где расположены мейбоевые железы, которые выделяют вот эту вот жидкость, как бы а, которая увлажняет глаз, там его защищает все, всевозможная всякая разно, и если повредить их, а и так у нас у всех синдром сухого глаза, и это не хорошо вообще. Так, что-то мне тут неудобно, сейчас я вот так вот сделаю, чуть-чуть переставлю. Вот, поэтому я бы не рекомендовала, но э, я знаю много мастеров, которые работают, каял прокрашивают и не знаю, что там с их клиентами счастливы они, как у них с увлажнением глаза. У меня, допустим, это не повреждена зона, но э, синдром сухого глаза у меня есть, я всегда живу с каплями э, в кармане, потому что я постоянно капаю глаза, чтобы они у меня не сохли. Но вот имейте в виду, если вы не знали, знайте. Так какой цвет у меня на губах, но у меня на губах уже практически нету, смотрите, татуажа, у меня был красно-коричневый и какао раньше, как вы относитесь к перманенту беременным и корнемящим, но совершенно точно в нашей сети никто не делает перманентный макияж беременным, кормящим вообще без проблем, беременным, конечно, мы отказываем Все дело в их чувствительности, в их нервной возбудимости, а если большие сроки, то э, в таком случае там речь идет о нижней полой вене, которую плод передавливает, когда человек дол долго лежит на спине. Поэтому ничего хорошего в этом э, нет, э, если делать беременным. А кормящим как бы, вообще, но no проблем. С колбасой вы съедаете больше всякой гадости, чем может попасть вообще в ребенка с кормлением. Ну, там просто, Ну просто представьте себе, насколько поверхностная ваша работа, пигмент лежит, он никуда ни в кровь не попадает, анестезии там такой минимум, что тоже никак не влияет, тем более, что анестезию ну зубы чинят беременным и прекрасно колят им анестезию, поэтому не вижу проблем, я имею в виду, тем более, когда человек уже родил и кормит. Мы отказываем в основном, потому что это просто... Трэш и полька, потому что они слишком психатошные, беременные. С ними нельзя спорить, не дай бог, они там на все плачут и все такое. Поэтому не советую. Где вы начинали принимать первых клиентов? Ой, я все обещаю, я начну скоро записывать, как я начинала, что как это было. Я снимала кабинет в салоне красоты. Я никогда не принимала на дому, вернее, я вру вам сейчас просто брешу, потому что один раз я делала на дому процедуру, потому что пришло у меня уже кое-какое оборудование, но еще не пришла кушетка или что-то такое, или в салоне я еще не вышла работать. И самую первую на свете процедуру я делала дома на кресле которая облокотила а, а, а, как-то так безумно. Короче, это было один раз, это треш вообще, это неудобно и некомфортно. И ну, в салоне я начала работать, и где-то через полтора месяца после работы в, как бы, в салоне красоты я съехала в свой кабинет и работала уже самосто... сама, в одно лицо. Так, как это неудобно читать комментарии. «Скажите, если месяц прошел, и клиентка говорит, что корочки заново начались, хотя максимально поверхностно работали?» «Ну, у меня прошло, посмотрите на мои брови, у меня прошло примерно, наверное, недели три, значит, недели две после процедуры, корочки сошли, но вот у меня лохмотья, лохмоть, о, лохмоть о, видите, сыпется э, еще кожа, то есть еще вообще прозрачно». Через месяц, ну, я думаю, что через месяц уже не должно быть никаких корочек, а даже более того, вторичного шелушения. Возможно, у нее какие-то проблемы с кожей просто. А, тут, возможно, даже не от вас зависит. Ну, в любом случае, если там корочки заново начались, то точно работать нельзя, поэтому пусть все полностью пройдет. У меня была подружка, у которой постоянно всю жизнь на бровях под, под, под волосами была такая как бы перхоть то есть у нее какой-то там какая-то проблема с кожей под волосами на бровях и вот мы ее взяли делать ей процедуру только после того как она полностью вылечила эту, эту свою проблему потому что когда она сдирала эти корки под ними у нее была такая кожа очень молодая очень какая-то розовая очень болезненная то есть какая-то проблема была так Пожилые люди очень доверчивые, а оказывают им пользу да я не представляю как они вот, как они как они спят вообще едят и себя чувствуют понимая что они украли деньги все сбережения у пенсионерки они же знают кому звонят у них есть данные то есть они взломали какую-то банковскую систему и э, у них были они знали точную сумму которая у нее на счету лежит поэтому она и поверила жесть вообще конечно Шаен Спирит, подходит ли для теневой растушевки на веках? Безусловно, вообще спокойно подходит, прекрасно можно работать на веках, да, подходит. Как работать на пигментированной возрастной коже, когда пятна в бровях? Ну, вы работаете с учетом этих пятен, то есть представьте себе, что это ваша коррекция, на которой пигмент лег пятнами. И зачем вам усиливать пятна? Работаете так, чтобы бровь выглядела равномерной, не пятнистой. А с сахарным диабетом тоже хочется им красиво выглядеть, тоже хочется. Ну да, всем хочется красиво выглядеть. Ну тоже пробуйте с разрешением врача. Иногда с сахарным диабетом даже какие-то операции делают, то есть там смотрят, что сильнее вред здоровью или там предстоящая процедура. Через врача. Я всегда призываю, то есть вы не можете меня спрашивать о том, делать или нет, а вот проблема такая, делать или нет. То есть проблема с кожей – отправляйте к дерматологу. Аллергия – отправляйте к аллергологу. Сахарный диабет – отправляйте к эндокринологу, пусть он говорит, там какая стадия, что, как у нее ранки заживают. То есть не берите на себя ответственность, вы просто не можете это делать, никак. Отчего пигмент черный синеет после заживления сразу добавляя красный, все равно пигменты проволотины или эстетику. Я не буду говорить, что пигменты говно, потому что все-таки всегда вся синева от глубины. Особенно если сразу, особенно если вдруг у вас там отек возникает, и вы не думаете, что вы, добавляя красный спасете ситуацию вы скорее всего добавляя красный делаете черный не таким ярким из-за этого делаете больше проходов сильнее давите потому что он как бы светло ложится и в итоге заглубляетесь просто-напросто такие пироги самой себе я считаю нельзя делать перманентный макияж ничего хорошего вы не сделаете не сделаете мой какой-то из по испански я не говорю У ребенка тоже стрелки появится хорошо, если девочка. Ой, я не поняла, Ира, я не поняла, о чем я там что-то проскочила, пропустила, что ли. Ну ладно, не буду возвращаться. После инсульта берете и с анестезией ли? После инсульта, конечно, были. У меня были возрастные клиентки, ну, спустя время, когда уже они там восстановились и делали, ну. Ну, там не был такой инсульт, когда прям полностью парализовала половину тела, отвисла половина лица и все такое. Такого не было. Но опять отправляйте с разрешением врачей. Будет ли эфир по стрелочкам классическим? Анара, у меня есть в шапке профиля ссылка. По ссылке переходите, и там есть вебинар по классическим стрелочкам. Там абсолютно вся информация, которая может вам понадобиться. И разжевана, и показана процедура полностью, и, и ну... У вас не останется вопросов после, после этого вебинара. Опять, ну что, все удивляли, что я вам все расскажу про проблемы клиентов, у которых проблемы сосудистой дистанции, татуировку, отправляйте к врачу, отправляйте хотя бы к Виталику Микрюкову этот вопрос, потому что он, во-первых, занимается лазером, а во-вторых, он врач, и он вам скажет, какая может быть реакция и вообще может ли быть, или вообще они хоть там близко связаны или нет, потому что ну я вам точно не скажу. Я, кстати, у Виталика купила курс по лазерному удалению, и скоро его пройду, он записал новый курс я уверена, что там будет что-то интересное, но сейчас столько работы, руки не дойдут. Это прям ужас ужасный. Поэтому я, если у него учусь постоянно, я постоянно его мучаю вопросами, то вы точно должны на него подписаться и черпать информацию у первого источника. Привет-привет, всем добрый вечер. Так если делать перекрытие седых бровей, работать поглубже, чтобы добраться до старого пигмента, свежий пигмент не будет тоже серо смотреться. Ох, как вы загнули, Таня. Так, Татьяна, тут я должна, наверное, порисовать. Раз у меня есть такой шикарный мой планшет, я вам сейчас нарисую. Не слишком сильно я сияю в Инстаграм. Так, где мой великолепный Procreate? Так, размер экрана, мне пофигу, какой размер экрана. Я сейчас нарисую вам. Когда мне нужно быстро, что-то вечно идет не так. Давайте я буду рисовать и показывать. Смотрите, видно? Вот это у нас кожа, да. Вот, допустим, вот здесь лежит пигмент старый. Старый и он выглядит синим, серо-синим, некрасивым, да? Когда вы кладете новый пигмент вот в эту зону, вам не надо смешать новый пигмент-корректор вот с этим цветом. Смотрите. Как наш глаз а, улавливает цвет, лучи солнца. Вот это кожа, да, смотрите, вот здесь вот у нас вот, вот такой вот слой эпидермиса тонкий. Он, конечно, тоже неоднородный весь. Вот здесь у нас дерма, вот здесь у нас а, так, луковицы волосяные, чтобы вам было понятно. Не очень у меня красиво получается. Надо мне это рисунки готовить. Короче. Вот эта луковица волосяная, она там где-то, вот здесь лежит пигмент. Он лежит там уже 5 лет, предположим, да, то есть он глубоко лежит. Поэтому, хоть он и коричневый, для вашего глаза он выглядит серым, потому что, смотрите, солнечные лучи прошли вот так вот сквозь кожу, отразились вот от этого пигмента, да? один а, дошел и отразился прям и вернулся вам в глаз серым цветом. А какой-то дошел вот так вот и отразился где-то вот здесь от каких-то частиц, вернулся к вам в глаз. Вот здесь отразился, вернулся. И вот эти все как бы луч, белый луч, который заходит вот сюда в кожу, чтобы отразиться и вернуться к вам в глаз, часть его доходит вот сюда, а часть его теряется. То есть белый луч состоит из кучи разных цветов. Вы же знаете, да? И вот от частиц каких-то вот там, не знаю, стальные поры, какие-то там клетки, там что-то еще. Вот эта вот цвет кожа, вот эта вот часть имеет цвет. Это наша кожа. Она лежит сверху пигмента, понимаете? И когда оставшиеся лучи все-таки доходят вот до этой глубины да, и отражаются и возвращаются к вам в глаз ваш глаз воспринимает уже серым потому что все остальные лучи все остальные цвета отсеклись всякими частичками вот в этом вот слое кожи, который является фильтром и вы неправильно понимаете даже принцип работы корректорами, потому что у вас не задача вот сюда зайти да. сейчас я выберу другой цвет чтобы было понятно, тыквенный вы говорите, да, тыквенный у вас не задача вот сюда зайти и вот здесь вот положить еще... Так, почему он рисует не тыквенным? Потому что я не выбрала тыквенный. Смотрите, вы думаете, что вы вот сюда зайдете и вот здесь вот положите еще тыквенный цвет, он перемешается и станет выглядеть... Видно, да? Вот, смотрите, я рисую. Он перемешается и станет выглядеть как коричневый. Но нет, ваша задача положить ваш слой цвета вот где-то вот здесь, вот в правильный слой кожи, понимаете, и он собой будет отражать солнечные лучи, то есть они будут уже не уходить вот так глубоко и отражаться от этого серого слоя, да, они будут вот сюда доходить, отражаться от него и к вам в глаз возвращаться в виде коричневого цвета, понимаете, то есть какая-то часть сквозь него пройдет и тоже вот эту вот серую часть захватит. А какая-то часть отразится прямо вот от этого слоя. То есть Вы должны, работая корректорами, работать на правильной глубине. Вам не нужно уходить очень глубоко, чтобы смешать свой пигмент вот с этим. Если вы сделаете вот так, уйдете очень глубоко и смешаете э, цвет корректор с тем старым цветом, цветом, который вот там лежит на большой глубине, то ваш новый цвет корректор или любой другой новый цвет тоже будет выглядеть сизым. Таким серо-грязным, каким-то некрасивым цветом, понимаете? То есть, ваша задача все новые цвета во время перекрытия положить выше. То есть, заполнить вот это пространство, понимаете? Оно будет заполнено у вас там каким-то неравномерным слоем тоже, потому что вы не можете положить прям идеально на одну глубину. У вас будет лежать где-то больше, где-то меньше, где-то таким конгломератом, где-то пустотой. То есть вот так это работает, принцип сам, вот такой. И а, со временем, когда слои кожи будут обновляться, то есть ушел вот там вот этот слой, да, еще следующий слой ушел. И в итоге останется опять только этот слой, и снова будет он виден, понимаете? Со временем, потому что а, пигмент, который лежит на глубине там... Большой, на глубине, я буду говорить, условно, там 10 лет, он там останется уже навсегда просто. Все ваши цвета, они будут лежать как бы выше, выше этого слоя серого старого. Поэтому это вопрос просто, в принципе, неправильный. Добраться до старого татуажа, чтобы там перемешать цвет, у вас вот в голове неправильная картина вот по поводу перманентного макияжа. Поэтому свой тыквенный корректор вы должны укладывать правильный слой кожи, вот такой, который обновится со временем. Вам не надо уходить вот туда очень глубоко. Так, понятно ответила. Напишите мне, каким образом брюнетки восточной внешности с практически черными бровями сделать цвет таким же? Можно смешивать с черным, и мне очень хочется. Но, допустим, у нас в линейке есть цвет брюнет. Вот у меня на бровях теплый брюнет, и положен он довольно прозрачно. А есть цвет брюнет, он более холодный, более насыщенный, более темный. Он подходит вот таким вот брюнеткам, прям брюнеткам. У меня тут муж пришел. Ты пришел? Угу. Хочешь поотвечать на вопросы какие-нибудь? Ну нет, я хочу рассказать. Давайте, у меня муж пришел. Я давайте, кто не знает, может быть, если вы. Вот с этой, наверное, стороны. Да я свой чай возьму. Всем привет. Кто не знает, может быть, все вопросы по организации бизнеса на самом деле нужно задавать, ну, конечно, и мне тоже я много знаю, но в основном ему. Потому что все, что я знаю, я взяла от него. И вот в его голове спрятать. А что ты конечно. не скинешься? У меня спина болит. Я а -а -а. вот так сижу, мне удобнее. Ну, вот. наклони, наклони тогда вот эту камеру. Чуть-чуть. Ага, Хорошо. -чуть. Угу. Все. Так что, что давайте я, наверное, ты хочешь что-то рассказать, я тогда, может быть... Выпью. Давай я дам короткий блок, немножко предысторию, расскажу о себе. Давай. Не часто я здесь бываю. Привет всем. Кто-то меня знает, кто-то только что в первый раз видит. Вкратце, моим триггером появления здесь, в эфире, является то, что Лена считает, что мои знания и опыт, который у меня есть, они будут вам полезны. Я, как всегда, не очень в этом уверен, я думаю, что, ну, какого, он, кому это интересно. Я пока выключила, извини, перу, я выключила комментарии в Инстаграм, потому что слишком много комментариев, я не успею прочитать, и отвлекает это и его, и меня. А потом, когда он поговорит, мы включим комментарии снова. Я хотел бы, то есть предысторию, вкратце представиться. Меня зовут Дима, моя фамилия Нечаев, вернее, ее фамилия такая же, как моя. Я у него взяла. Мой муж и жена. Мы этот бизнес делаем с самого начала вместе, и все, что есть в этом бизнесе, все успехи, наверное, я тоже к этому приложил руку отдельно. Сейчас я занимаюсь направлением пигментами. Если у вас есть какие-то алярмы, предложения, я всегда на связи, пишите обязательно. Я все сообщения читаю сам. И построенная сеть студий, построенная сеть школ, онлайн-курсы, то, что есть на Ютубе, это в том числе и моя заслуга, поэтому надеюсь, так у вас выпрошу немножко аванса, связанного с доверием. Можно мне доверять? У тебя очень большое лицо здесь на Ютубе. Ну ладно, Окей. ты сядешь. Да, вопрос, вопрос который, с которым Лена меня пригласила, он прозаичен, и мы столкнулись с ним и с Леной. Короче, все, о чем я буду говорить, я буду говорить о своем опыте. То, что у меня было, было в нашем бизнесе, и то, с чем мы успешно справились. Когда, Лена, вопрос, который я хотел бы за, за сейчас поднять, это то, как мастеру татуажа поднять себе цену, например, с 1000 рублей до там, 15 тысяч рублей. Я вешала опрос, просто это один из самых часто задаваемых вопросов. Ну, Он действительно актуален. Давайте я расскажу сначала предысторию, почему, ну, чем больше вы получаете за каждую процедуру, тем соответственно, больше денег вы сможете положить к себе в карман. И очень многие мастера недозарабатывают, выстраивая себе очередь. Это первый вариант, либо второй вариант ставят себе очень высокую цену изначально. И после того, как они это сделали, они… Гадают, почему у меня нет мастеров. Некоторые мастера себе накручивают запись. Кстати, я не буду говорить кто. Кто-то, кто приезжал к тебе учиться, он говорит: а я себе специально запишу и говорю: вот у меня все занято, есть только одно место через две недели. Да, вы совершаете большую ошибку. И я расскажу небольшую историю, выступлю таким немного басень, как правильно сказать, басенником, можно сказать так. Выступлю басенником. Так вот. Когда Лена стала работать, знаете, сколько у нее стоила процедура? У нее стоила процедура 1000 рублей. И когда у нее выстроилась очередь достаточно быстро, за неделю, да? Да. Она, я говорю, все, через неделю у тебя стоит процедура 2000 рублей. Она говорит, нет. Я не стою столько. Что ты говорила? Ну не помню, как все говорила, да, это вот, что, они же все сбегут. Мне же нужны клиенты, мне надо руку набивать. Они же сейчас разбегутся все. Я переживала, что не на ком будет тренироваться. Вот. Потом тысячи рублей, потом тысячи рублей, потом тысяч рублей, потом и так далее, 10 тысяч рублей. Какая у тебя максимальная цена была? 20 тысяч рублей. 25. 25 тысяч рублей, после этого она говорит: все, я не хочу работать больше в рознице, я буду заниматься обучением. То есть она закрыла к себе вообще запись за 25. Напишите, пожалуйста, в чате. Кто хотел бы себе такую ситуацию и такие же проблемы? А мы расскажем, как это сделать. И у кого сейчас какая проблема, мне тоже интересно. То есть строго грубо говоря, мастера делятся на три категории. Вот первая категория это еще раз люди, которые не могут себе поднять цену никак. Они говорят, я работаю, работаю, все никак не выйду из этого треугольника. Вторая категория людей это которые не могут себе поднять цену, несмотря на то, что у них запись на два месяца вперед. И третья категория людей – это которые уже подняли себе цену, но у них нет клиентов. Вот к какой категории клиентов вы себя, вернее, мастеров, вы себя а, причисляете, напишите. Всем интересно только Елена. Окей. Где брать, Где брать клиентов? Отличная категория. Как понять, когда можно поднимать? Как это... Хорошо. Я могу поднять больше 2000. Окей, просто нет клиентов. Сейчас другая проблема. Сейчас действительно у них мало клиентов. Давайте 50 так. 50 евро, ну вот пишут, Дима, молодец. Ладно. Хорошо, вопрос тогда. Давайте я дам рецепт сейчас для каждой из вас. Все, что вам нужно, это применить его и в следующем прямом эфире, ну, вот оценить вашу ситуацию, применить его в следующем прямом эфире, написать, что получилось. Договорились? Окей. Первый вариант – это когда у вас цена очень низкая. Например, у вас не держится 900 рублей, и вы не знаете, почему она не растет. Что такое цена? Давайте немного ликбез проведу. Вам не скучно? Это не будет нудно. Не знаю. Раз, ну Давай, спрашивай. Что ты меня спрашиваешь? Я не происходит? знаю, это будет нудно, народ? Я сейчас начну нудить, цены, это что все неинтересно. То ли дело брови. Брови вот всем интересны. Просто вот этот телефон сдохнул. Ну, ну туда ему дорога. Вот. Не нудно. Шнур. Дотянется. Он дотянется, но только ты микрофон потеряешь. Ну, а что делать? Будешь громче говорить. Ты злишься, все хорошо? Да, нет, не, ну что телефон разрежу. Окей, не скучно, договорились. Давайте я постараюсь соплей не разжевывать. Я видел, кстати, товарищи, которые ведут прямые эфиры. Вот ну, сейчас я расскажу. Да. Я не такой. Короче, не буду экономить ваше время. Итак. Вообще было бы классно, если бы следующий прямой эфир мы провели у меня в кабинете. Там есть доска, я бы сделал там такие графики красивые, там бы все было понятно. Здесь. Ну тут мы спонтанно это сделали, а можно и по okay. Первый вариант, у вас нет клиентов. Что делать? Жопа вообще. Знаете, что произошло? Что такое спрос? Спрос это когда у вас, вернее, не так. Когда у вас есть клиенты, это тогда, когда а, ценность, которую вы даете, она соответствует цене, которую вы за это просите. Ну, Например, если вы просите а, 10 тысяч рублей, и у вас нет клиентов, это означает, что цена завышена. Если вы просите 2 тысячи рублей, и у вас нет клиентов, то же самое. Абсолютно никакой разницы нет. А как поднять эту ценность для того, чтобы эти клиенты были? Пути два. У вас есть первый вариант – это опустить рекламу. Засовывать, грубо говоря, клиенту в глотку вашу процедуру. И второй вариант – это работать над тем, чтобы сервис, который вы оказываете, вызывал вау-эффект, и люди сами вас рекомендовали. Неважно, один человек приведет десятерых. Он скажет, вы знаете, я была в таком месте, шикарная, как будто это должно стоить 10 тысяч, а это стоило тысячу, и, и мне еще в подарок дали еще одну процедуру. То есть, еще раз, если у вас нет клиентов, значит, цена не соответствует рынку. Моя рекомендация – это постепенно ее опускать. Как это не звучит э, парадоксально, но опускайте. Если она у вас сейчас 2000 рублей, опустите до 1900 на 3 дня, на 4, посмотрите. Если у вас э, на 1900 никто не записывается, опустите ниже, ниже, ниже, ниже, и вы пойти этот потолок, когда у вас прорвет. Если вы не работаете с рекламой, э, у вас большие проблемы, связанные с трафиком. То есть вы... Подняли цену, клиентов нет. Опустили цену, клиенты не возвращаются. А где же они, когда были и так далее. Когда вы... Нельзя читать комментарии. Там Синтия, hello, Синтия. Это та Синтия. Это наша Синтия. Синтия, hello, how is it going? И, короче, опускайте цену, пока вы не приблизитесь к нулю. И это с одной стороны, и с другой стороны работайте над сервисом. Делайте так, чтобы каждый э, клиент, который к вам приходит, был вашим другом. Делайте так, чтобы каждый клиент оставлял отзыв. Делайте так, чтобы каждый клиент просто ссался от счастья после вашей процедуры. Как это делать? Работа с ожиданиями. Лена об этом много говорила. То есть вы можете... записала. Да, у нее есть видео, связанное с работой с ожиданием. Короче, если убрать сопли из этого варианта, то вам нужно максимум прикладывать усилий и целовать клиента в жопу. По всем фронтам. В сервис, конфетку, встреча, поухаживали, сняли пальто, условно, если вы работаете одна, положили присесть, улыбаетесь, постоянно дружелюбно к нему относитесь, более того, интересуетесь после, как зажило и так далее, чтобы он не чувствовал себя брошенным. Людям в нашем сервисе и в нашем мире не хватает заботы. Это вот такая вещь, удивительная, но это так, люди приходят к вам очень незащищенными, и когда они получают от вас заботу, они очень будут признательны, поверьте. И с, с другой стороны, не хамите, опускайте цену. Когда у вас, и вы и следите за своим графиком, когда у вас запись будет больше, чем на три дня вперед закрыта, вы на 100 рублей поднимаете цену. Ждете три дня, если у вас опять запись на, на три дня не изменилась, все то же самое, поднимайте на 100 рублей. Один из мастеров это как Навального мы не употребляем в прямых эфирах, так мы не употребляем имя этого мастера. да? Ну, Лена не употребляет, у меня таких ограничений нет. Этот мастер один из лучших мастеров студии, она сейчас работает сама в Санкт-Петербурге. Ее зовут Аня Куцволова. Так вот, этот человек, который, да, который проработал с нами пять лет, украл... То, что мы заработали за 5 лет, и сейчас прекрасно работает. У меня большие претензии к ее моральным качествам, но нет претензий к ней как мастер, она прекрасный мастер. И у нее была цена 16 тысяч рублей, которую мы по этой технологии повышали. И я помню комментарий, наверное, не забуду никогда, когда 16, то есть, он говорит, слушай, 10, нет, уже ну, нельзя дальше повышать. Я говорю, ну подожди, клиенты есть, повышаем. Мы построили систему внутри, которая повышала сама Эту цену в итоге девочка, поводу там 6 как у нее максимально было? 20, по-моему? Да, тоже там 20. Около 20 тысяч в Краснодаре за процедуру. И ужасающие комментарии людей, которые читали и говорили: Я не знаю, вы что, охренели? Велосипед, купили. Велосипед! Или татуаж. Сноуборд или татуаж. Ну, то есть у людей сносила крышу. Но при этом вы должны четко понимать, что девочка зарабатывала хорошие деньги и, и нам, и себе. И, ну, в общем-то, почему, если рынок готов платить эти деньги, не платить? Снимите с себя шапку неадекватности относительно того, сколько стоят ваши услуги. Второй вариант ⁇ это когда у вас э, записано... На два месяца вперед. У меня есть несколько мастеров. Тут сейчас писали об этом, что запись плотная, цена низкая. Да, это что второй делать. вариант. Запись плотная, ну ты расскажи, что делать. Нет. Давай. Нет. Что делать? Не-не-не, ты расскажи. Не-не-не. Просто... А, смотрите. Нет, я серьезно расскажи. Что? Ну, вот у тебя свои ощущения расскажи, а я объясню, как да, с этим это было бороться. Просто через боль. Он меня просто заставил поднять цену. Раз, два, три, все. У меня это было. Это было, мне казалось, невозможно, особенно, когда я только отучился. Смотрите, страх, основная проблема людей, которые работают в такой ситуации, у них нет менеджеров. Самой себе очень тяжело поднимать цену, самой себе очень тяжело продавать. Нам сделали прививку, всем мы родом из Советского Союза, где бы мы ни жили, в Украине, Белоруссии, Казахстане или России, нам всем вбили, сказали, что это плохо, что зарабатывать бабки плохо, а те, кто зарабатывает бабки, упыри и сволочи барыги, спекулянты. За это статья была в Советском Союзе. Поэтому, раз вас воспитывали люди, которых сажали за спекуляцию, поверьте, ничего хорошего в плане продаж они вам привить не могли. И здесь абсолютно все то же самое. Так вот. Очень тяжело самой себе поднимать цену. Более того, страшно. А вдруг клиенты перейдут, и вы останетесь у разбитого корыта. У тебя был такой страх? Да. да. Мне казалось, они разбегутся. Разбегутся. Каждый раз. Каждый раз. Что, Что делать? Каждое поднятие цены. Значит, она не верила каждый раз, мы поднимали цену в разы, да. то есть мы поднимали цену там, условно, две завтра 4. это как так, какие четыре, сжилась с этой мыслью, Обучение. да, и с обучением, у нее стоимость обучения vip адванс была полмиллиона, мы проходили ровно тот же курс, тот же путь абсолютно проходили, короче. Первый, первый способ я сказал, опускайте цену, смотрите, когда у вас закроется запись на 3 дня вперед, потом поднимайте ее по 100 рублей в день. Если у вас запись на 2 месяца вперед, вы боитесь, вы у вас кредиты, вы выплачиваете ипотеку, у вас двое детей, которых надо кормить, с этим, это тоже большая проблема для людей, вам, вам во-первых, нужно признать, первое, что вы уроды. Вы, люди, которые выстроили себе двухмесячную очередь, вы сволочи. Вы не уважаете своего клиента. <клых> Давайте я вам объясню, почему это так. Я богатый человек по нормам современного мира. Я могу себе позволить ну, какие-то элементы роскоши и так далее, но даже богатому человеку мне, который хочет себе сделать брови, посмотрите, вот у меня брови некрасивые, видите? Я хочу себе красивые. Я прихожу к вам и говорю, ну, я готов завтра заплатить вам 20 тысяч рублей за то, чтобы вы сделали мне красивый перманент макияж. Что вы скажете? Нет, у меня запись на два месяца. А что сделаю я? Скажу, окей, у меня нет времени ждать два месяца. До свидания. И вы потеряли клиента, который готов был заплатить 20 тысяч рублей, несмотря на то, что процедура у вас стоит 3,5. Это глупо? Я думаю, что да. Это хамство по отношению к клиентам. Не будьте хамами, уважайте своих клиентов и поднимайте цену. Всегда делайте так, чтобы клиент через три дня мог записаться по повышенной цене. Поэтому вы делаете так же. Вы поднимаете на 100 рублей каждый день цену или там, каждые три дня. И в итоге на горизонте, когда у вас все поотваливаются, нищеброды условно, люди, которые не соответствуют вашей ценности, вашему классному мастерству, вы окажетесь в ситуации, когда у вас на три дня запись, и клиент сможет заплатить эти 20 тысяч, и вы будете работать одна и выполнять за неделю, получать ту же прибыль, что вы зарабатывали три месяца. Вопрос, плохо это или хорошо? Как То есть, ты считаешь? это хорошо, конечно. Если это хорошо, почему вы этого не делаете? Потому что у вас нет технологии. вот сейчас эта технология есть. Вот сидит живой пример, на ней эта технология отработана. И третий вариант, когда вы поступили просто, как все, 100% владельцев салонов красоты, вы взяли, построили салон, посадили девочку на ресепшен, написали, что делаете татуаж и сидите. Вы ждете, когда клиенты к вам придут. Сколько стоит будет у нас татуаж? Сколько, сколько в городе стоит? 5000? Три? В среднем? В среднем. Я думаю, где-то в районе пяти, да. Пускай у нас 5 тоже будет. И, и сидите. А потом жалуйтесь, что нет денег, что аренда жирает все косты, мастера разбегаются и так далее. Вопрос простой. Начните с нуля. Начните с того, что будете говорить моделям, приходите, заплатите 500 рублей, а мы вам бесплатно вернем их, когда вы придете. Дальше заплатите 1000 рублей, мы вам 500 вернем. Дальше заплатите тысячу рублей просто так. Дальше заплатите полторы и так далее. То есть, также по 100 рублей набивайте. Забивайте график, потому что вам важно либо накачать себе ценность через маркетинг, это таргетированная реклама, Яндекс, еще что-то, там листовки условно, любые виды маркетинга. Либо вы берете и накачиваете, и прокачиваете себя через реферальный трафик. Реферальный – это когда на вас ссылаются, вас рекомендуют. Для этого вам нужно просто охуеть, и сделать великолепный сервис, тот сервис, который вы для себя бы хотели сделать. Просто вот усраться, простите. И тогда, если, знаете, при передаче информации часть теряется. Вот если вы усретесь, клиент почувствует, что вы чуть-чуть вроде там напряглись ради него, хотя вы там просто жопу порвали и все сделали. И вам вы должны делать невозможное, и в этом случае у вас будет реферальный трафик огромный. Не надо вам инстаграм. Вот вы сейчас, знаете, есть один инфо-цыган от татуажа, его зовут Малевич. Вот он очень толковые статьи пишет, почитайте обязательно, но он говорит, пустите рекламу. Запустите рекламу, вот ты там не стесняйся, пусти рекламу. Херня это все, девочки. У меня сейчас большие проблемы, которые мы в сети решаем, благодаря тому, что сеть сидела на рекламе. Я хороший маркетолог, я запускал рекламу, я все настраивал, пока мне это не надоело, это долгая история, но сейчас я борюсь с последствием того, что мы не можем работать с реферальной программой. А, то есть сделать так, чтобы люди нас рекомендовали. А нам нужна только реклама. Вот это хреновая ситуация. Не надо запускать себе рекламу. Мой совет такой: не запускайте себе рекламу. Делайте так, чтобы вас рекомендовали. И если вы будете себя рекомендовать, будете этого добиваться, если вы запустите рекламу, вы еще в космос улетите. Ну, серьезно, это как, ну, реклама это такой, знаете, как бустер для вашего двигателя. Бу -у -у -у, он быстрее начинает ехать. Вот если вы будете добиваться того, чтобы ваша машина, ваша машина и двигатель работала без рекламы, поверьте, с рекламой вы улетите в космос. Поэтому, еще раз, если у вас нет клиентов, у вас нет загрузки, у вас нет э, понимания, что делать дальше, первое, шаг первый, определите, кто вы, к чему вы принадлежите, если вы только начинающий, работаете бесплатно, работаете хоть как-то, и если у вас запись на 3 дня вперед повышается, э, забивается, каждые 3 дня повышайте на 100 рублей, пока не остановится. Остановится, держите, лежим клиенту жопу, работая над этим, пока снова запись не, вот не удлинилась. Вот спрашивали, а как, как лизать жопу? Значит, как лежится жопа? Достаете <с язык и начинаете приступать. И серьезно, как лежится жопа, вопрос, народ, это сервис. Вы берете и говорите, вам... Как простой пример, давайте сыграем в ролевую игру, как предложить клиенту чай? Oh. Давай, приходит Давай клиент. Давай я скажу, как, я, как админы предлагают Давай. чаще всего, а ты скажешь, как надо. Давай. Да? То есть, что я вижу, с чем мы боремся? Чаю хотите? Чай налить вам? Вот так. И у него сразу нервный тик начинается, его просто корячит, коребит, и он говорит... Пошла, ладно! я тебя не видела, Нет, я так, так себя не веду. Я шучу, я утрирую, конечно. Нет, я спокойно увольняю людей, которые так себя ведут. Ну, О. либо воспитываю их. Но Лена вцепляется и говорит, нет, нет, нет, нельзя увольнять. Я говорю, мы строим, мы поработаем. Но это, наверное, неправильно. Да. Давайте так, как предло... начните с предложения, как лизать в жопу клиента. Я сейчас расскажу. Учитесь, смотрите. Первое. Мы позаботьтесь тем, что клиенты, которые к вам приходят, в большинстве слов в своем, кофеманы. Они любят кофе. Перед процедурой кофе пить нельзя. Соответственно, мы потратили свои деньги, купили без кофеина выловаться, поставили кофемашину. И что делаем мы теперь? К нам приходит клиент, я, если нахожусь в студии, я не ленюсь, я подхожу к клиенту и говорю, скажите, пожалуйста, а Сделать вам капучино? Он говорит, ну нельзя, мне перед предупредили. Или говорю, просто нет, нет спасибо, да. говорят. Нет, спасибо. Я, говорю, я знаю, что перед процедурой нельзя дело пить кофе, но мы специально для вас купили дорогой итальянский кофе, в котором кофеина нет, и я прямо сейчас сделаю вам ароматный капучино вместе с маленькой конфеткой Twix. Хорошо? Вы чувствуете разницу? Не чувствуете? Окей. По комментариям видно, что не чувствуют. Нет, оно же там с запозданием. Они сейчас пока только напишут. Окей. Okay. То есть, это один из примеров вылизывания задницы. Дальше. Узнайте у клиента действительно, почему он к вам пришел. Если вы не поймете, а еще лучше, позвоните клиентам, которые вас отменили, и скажите, скажите, а почему вы не пришли? Я расскажу большую байку про, может быть, про то, как да. американский математик выяснил, как защитить американские же самолеты во время Второй мировой войны, когда они прилетали, не все, ну, ладно, потом, следующий визит может быть, но вам нужно участие и заботу проявить о клиенте, искреннюю, ну, реально, вы должны каждому клиенту проявить просто, как будто от него зависит ваше будущее, вот так нужно делать, и... Это с одной стороны, лизание задницы, условно, это проявление заботы и внимания к клиенту у вас увеличивает вашу ценность, а ваше прощупывание цены по факту является этим щупом. Знаете, как у кроты, но сами чувствуют, где червяки. Вот вы этой прощупанием цены ищете, где ваша ценность находится сейчас. И если вы считаете, что вы стоите 20 тысяч, но никто к вам не записывается, на самом деле вы не стоите 20 тысяч. А если вы считаете, что вы стоите 2 тысячи, а у вас очередь на 3 года вперед, то вы хаму, хамло, я вам хочу сказать. Поэтому не надо хамить своим клиентам, уважайте своих клиентов, поднимайте себе цену опускайте себе цену, делайте так, как я говорю, и все, вы будете счастливы, я решил вашу проблему сейчас за 15 минут. – Решил? – Я решил. Если у вас хватит решимости, не просто покивать сейчас и эмодзи прислать в чате, а действительно сделать это. Если вы сделаете раз, два и три, у вас ситуация изменится. Если вы не сделаете ничего, а будет так, ну, я слышал это Нечаев, да, какой-то вроде мужик, вроде умный, какой-то, ну, ну, ну это, же, это же мой случай, он же отдельный. Там же, ну, нет, ну, ему легко говорить. А у меня совсем по-другому, да? Да, все так думают. Моя история другая. Ой, в моем городе такое не проходит. В моем городе нет. Да, да. да. Хм, окей. Я все, я все сказал. Дикси, как говорится. Привет всем. Я нужен еще? Ах, я, я закруглюсь сегодня, потому что мне безумно болит спина. Не знаю, нет. Наверное, все, можно. Ну что, дайте нам обратную связь. Стоит нам периодически выходить вот с такими эфирами, когда э, он, он рассказывает вам, Дима, что-то такое интересное. Сейчас была такая мелочь мелкая просто. Первая в голову попавшаяся, да, При, пришедшая. Угу. Бегу домой, поднимаю цену, пардон. Да, видео, конечно, сохраняется. Ладно, спасибо вам. Приходите чаще. Это бы угу. надо. 500 Ой. человек, у тебя 600 было а, ну, потому что Это я... им не интересно Все, я все понял Не, не, все нормально Ну просто я, видишь, вчера анонсировала Потом отменила И вот так вот. Отменять нельзя, надо вовремя все делать Ну все, народ, давайте Если вам это интересно Обязательно, может быть, Лена даже сделает пост Она, она читает искренне Что моя ценность для вас будет высокая Я в этом не уверен я собираюсь упаковать, не знаю, или вебинар, или серию уроков по Инстаграм, потому что я очень много знаю об Инстаграме, и я могу этим поделиться. Но я, допустим, никак не смогу вам помочь рассказать про то же самое, про продажи, про маркетинг, как распознать СММщика, как маркетолога найти, потому что, ну кто, вот, вот скажите мне, 400, там 60, там 500 было человек сидит, вы знаете, как нанять маркетолога, который должен вам рекламу запустить? Так, сейчас YouTube у нас отрубится, так что YouTube пока у нас телефон один сел. И никто не знает, как это сделать. То есть это же действительно большая проблема найти. Ведь сейчас весь интернет завален рекламой. Вот тут пишут, реально выходит постоянно реклама. Причем я прохожу, думаю, бог ты мой, кто такие работы выставил в рекламу тоже, ну как бы понимаешь, да, что иногда выходит. А это же то, что сжирает деньги. И это все очень интересно, я знаю точно, что это очень интересно. Дайте мне тоже обратную связь, да, по Инстаграму это ко мне, потому что ну, своим Инстаграмом я занимаюсь сама, а вот там, что касается продаж сети, маркетинга и общения с клиентами, сложных случаев каких-то, это все ты мог очень много дать информации, я уверена. Давайте обратную связь. Пишите, что, как, понравилось, не понравилось, этого урода мы видеть не хотим. И а. я буду только приветствовать этот вариант, так как с меня это снимет обязательство здесь сидеть. Либо наоборот пишите, что окей, очень интересно, важно это, важно это, важно это. И может быть это будет тоже меня мотивировать. чтобы, ну, Я подумал, что если Богдана вы слушаете, я должен справиться. Кто слушает? Хватит о них говорить, меня это портит настроение. Не могу прям. Проработай свои комплексы. Ладно, все. Всем спасибо, что вы сегодня с нами были. Я думаю, возможно, завтра мы еще выйдем. Я то, что в воскресенье собиралась выйти в эфир, поэтому тут спрашивают, как понять, когда вы выходите в эфир. Но я думаю, что возможно, действительно, надо выбрать какой-то день и постоянно выходить в один и тот же день, люди будут знать. Ну, это вопрос мне, к тебе. Мне Дима предлагал, а у меня это случается спонтанно в настроении чаще всего. Когда у меня хорошее настроение, у меня зажигательный эфир, а когда у меня оно унылое, я... <свес> Скисаю <свес> Так Все, мы классные Мы классная парочка и вы похожи. Не знаю, комплименты там или нет. Ну ладно, все. все. <смех> всем спасибо. Это мне комплимент. Спасибо. Всем, спасибо. всем до завтра, наверное. да. А вы пишите в директ мне. Не, не, не пишите в директ. Пишите под постом. Я сейчас повешу какой-нибудь пост. Пишите, да? Под постом. Пишите, пожалуйста, под постом. Потому что я разгребаю директ. Реально сотни писем приходят. Это очень много. Это прям физически очень много времени съедает. Все. Всем пока. Надо реально повесить.